Как в сетевом маркетинге заработать много, быстро и сохранить этот доход навсегда? Конечно, люди интересно задают такие вопросы, которые ну, из категории почти невозможных. Но я отвечу на этот вопрос, потому что э, в сетевом маркетинге есть такие истории, есть такие люди, которые это сделали. Меня зовут Зайцев Алексей, в этом бизнесе уже 20 лет. И наблюдая за огромным количеством сетевиков, с кем мы вместе начинали, за огромным количеством людей, которые были более талантливые, чем я, но которые потеряли свои структуры и остались, ну, грубо говоря, с какими-то воспоминаниями об успехах в этом бизнесе, и тех людях, которые начали недавно, выросли, и у них все очень стабильно и крепко. Мы сегодня поговорим о том, кто выигрывает в долгую, да, потому что SEO маркетинг это не спринт, где мы 100 метровку пробежали, значит и потом упали и там ленточку нам привязали и счастье до конца жизни нет. Чемпион сегодня чемпион, завтра уже не чемпион. SEO маркетинг это марафон. Мы начали бежать и в процессе бега мы достигаем, достигаем, достигаем. То есть этот бизнес он позволяет сохранить, э, зафиксировать свои результаты и получать дивиденды за эти результаты по жизни. То есть, если вы стали чемпионом в сетевом маркетинге, ну, я, мы, мы говорим сейчас о нормальной компании, то вы можете получать плоды всю оставшуюся жизнь. Итак, э, сетевом маркетинг э, – это индустрия, в которой есть масса разных компаний, масса различных стилей э, работы, э, совершенно масса разных э, подходов и, э, скажем, так мы вынуждены для определенного результата выбирать те или иные компании, стили, людей и так далее. И а, я знаю немного людей, которые быстро а, выращивали свои структуры и сохранили результат. Таких людей почти нет. Большинство людей начинали с момента, когда у них долго не получается. И проходит момент, когда они там что-то в жизни поняли, и они... Вырастают очень быстро, у них и системность появляется, и понимание, и видение, куда идти, куда вести людей, и они сохраняют эту огромную структуру, которую быстро создали, но первые 2-3 года они, ну, скажем так, где-то долго ковырялись и что-то изучали. А те люди, которые выстреливают мгновенно, как правило, эти люди обесценивают свой результат и теряют свои структуры. То есть это, ну, прям, чуть ли не самая частая ситуация из того, что я вижу. И встречаясь с такими людьми, люди хвастаются, что там у меня доход, там хрюму, много. Вот. И я когда на это смотрю, уже, знаете, даже... И слушай это неинтересно, потому что человек сегодня а, на коне, а завтра под конем. Вот. Это, ну, как бы даже смешно. То есть система маркетинга – это ну, вообще не о том, чтобы хвастаться о том, как ты быстро где-то что-то, как-то, кого-то, куда-то, в общем, какой-то непонятный а, значит, лексикон. Я хочу сказать, что а, если вы человек, который хотите создать себе пассивный доход, во-первых, нужно определиться какой это размер дохода, под это подбирается размер команды. Да. То есть первое, что очень важно, это мы определяемся с целями. То есть мы хотим пассивный доход. Исходя из этого, мы выбираем себе компанию и команду. Но важнейший момент – это компания. Почему? Потому что когда мы выбираем себе сетевую компанию, которая уйдет с рынка, мы, знаете, как красим эти самые перила, Значит, укладываем новый паркет там на Титанике. Понимаете? То есть мы строим команду на корабле, которая утонет. И, и, и таких компаний будет большинство, которые сейчас зарегистрированы, и большинство идут с рынка. И люди из-за того, что ну, вот мы романтики, и нам нравится вот этот э, романтик, э, украл, выпил в тюрьму, значит, э, вот в отличие, например, от тех же немцев, да, то есть им надо что-то стабильнее, то есть вот что-то создало, и это кормит, кормит, кормит, кормит, а у нас надо вот что-то новое, экзотичное, романтичное, и чтобы потом все это в щепки рассыпалось. Ну, как бы, Зато романтика. Да? То есть вот такие люди у нас есть. И нам важнейшим образом нужно э, выбор фирмы, в которой я прикладываю усилия. То есть фирма должна не развалиться через какое-то время прежде всего. Под это подходят далеко не все компании. Я считаю, что ну, примерно там, пальцев э, двух рук достаточно для того, чтобы... Назвать все, все, все компании, которые существуют а, в СНГ Для того, чтобы их выбрать на длинную дистанцию И чтобы это, ну, с возможностью какого-то потенциала сохранения бизнеса передачи его там, по наследству и так, далее, и так далее Но многие люди выбирают еще остальных там, 500 компаний Которые зарегистрированы по-всякому-разному Ну и, собственно говоря, выстраивают там сети Становятся там лидерами Потом это все а, пропадает вот. И чтобы мы не повторяли эти истории, нужно прежде всего выбрать компанию. Вот. Каким образом, отдельный будет ролик, смотрите на моем канале, как выбрать сетевую компанию. Итак, как мы выбрали фирму, да, достойная компания, мы туда прикладываем усилия. Как сделать так, чтобы сеть росла быстро? Первично, что нам нужно, это не делать лишних действий, делать только важные. Да? Потому что я знаю людей, которые выросли ну, в достойных компаниях там на крупных рынках, на китайском рынке, на э, там, азиатских других рынках, на, на немецком рынке. То есть это люди, как правило, делающие высокоточную такую э, работу по привлечению лидеров по их вывозу на события, по их обучению и по созданию новых команд в разных городах. То есть это люди, которые изначально вот, вот совершенно по-другому относились к этому бизнесу, они а, видели это как что-то большое. Да? Не просто они там ходили на семинарчики, там что-то слушали, они не просто там продавали баночки, да? то есть они действительно взялись, изучили продукт, поняли концепцию, что основная задача это пригласить человека включить его в процесс пользования продуктом, вывести на событие и сделать то же самое со следующим. У многих из наших людей, вот я же говорю сейчас скучные вещи, которые в принципе и так и так понятны, да? но вообще все, что касается чего-то стабильного, большого, надолго и так далее, это всегда скучно. Всегда гораздо романтичнее услышать какое-то чудо, что вы еще там не слышали, но оно, это чудо может никуда не привести. Поэтому мы делаем вывоз людей на события, и делаем это супер активно. Многие не готовы так работать в таком режиме. Экстра режим, экстра много. И если вы хотите супер много зарабатывать, нужно супер много работать. То есть нужно много привлекать людей, потому что их и так много отсеивается на начальном этапе. То есть мы проводим а, там, э, э, регистрации под сотню, и из них там десяток мы выбираем людей, в кого мы вкладываемся, все 90, они там отваливаются, или, ну, грубо говоря, в режим клиенты, а, пассивные наблюдатели, что там еще. И только 10 это тех, с кем мы можем что-то там лепить. Понимаете? Это минимальное количество. И вот этот, этот экстра режим позволяет нам быстро набрать нужное количество людей, чтобы вот этот поток привлечения и построения сети запустился. У большинства людей это никогда не происходит. Они ходят на занятия, они... Там проводят какие-то встречи там раз в десятилетку. Они пользуются продуктом. Очень много происходит того, что оно как бы позволяет время потерять, да? То есть именно вот посмотрела уже там три года прошло, да. И вот чтобы вот этого Происходило ну, не с вами, а с кем-то другим, постарайтесь сфокусироваться на том, что есть регулярные действия. Вам нужно выбрать темп, при котором вы ну, как бы не помрете, да, но, но у вас будут регулярные привлечения новых людей, клиентов в этот бизнес. Вот. Немаловажный момент это взаимодействие с наставником, как вы его эксплуатируете. Да? Есть, есть люди, которые говорят, я без наставника, там, мне не повезло, там, и так далее, и так далее. Бывают действительно истории, когда вы с наставником взаимодействуете так, что ну, это неэффективно вообще никак. А если, ну, скажем так, если вам повезло, то гораздо лучше, если все-таки вы будете его задействовать для включения своих людей хотя бы первое время, потому что это позволит вам делать включение людей проще, потому что рассказывать не о себе, а о другом человеке гораздо эффективнее. Давайте сделаем выводы из того, о чем я поговорил. Первое. Выбор компании. То есть не надо э, выкладывать плитку на Титанике. Да? Второй момент. Это выбор команды. Да? То есть выбирать людей, с которыми мы будем делать бизнес долго. Не короткое время, а на постоянку. Да? Третий момент. Это работа через мероприятия. То есть мероприятия, на которых мы вывозим людей, не просто в режиме «я тебе говорю и ты меня слушай». Люди никто не будет нас так слушать. Люди у себя на уме. Они имеют право отказывать нам не слушать нас. Им не нравится наш тембр речи. Из-за того, что они нас часто видят, и много чего не нравится в нас, поэтому они фильтруют наши слова. И большинство даже полезных вещей до них не доходит. А через мероприятие доходит. Это очень важно. Поэтому работа через мероприятие – это э, возможность... Просто человека взять и поместить в среду, где они сами будут обучены самостоятельно. И следующий момент это взаимодействие эксплуатации наставника, когда вы берете человека, который в этом бизнесе чуть дольше, чем вы, и помогаете включиться своим людям. Итак, если вы решите, что бизнес будет делаться в вашей жизни именно так, то вас ждет быстрый рост и очень крепкая, закрепленная, растущая структура. Если вы будете делать бизнес по-другому, то есть по-своему, Результаты вам абсолютно никто не гарантирует. С вами был Зайцев Алексей. Я с удовольствием буду рад видеть вас на своем канале. И в следующий раз я поделюсь с вами материалами о том, как правильно позиционировать этот бизнес в социальных сетях. Смотрите мое следующее видео.